Одноклубники, всех приветствуем На отправке у нас мотобуксировщик Железная собака Шириной гусеницы 600 мм Мощностью мотора 17 лошадиных сил Двигатель ланчин На буксе у нас установлен электрозапуск То есть можно мотобуксировщик заводить С кнопки Органы управления мы вывели на руль Также по желанию клиента Была заказана очка аварийной остановки На случай выпадения либо самохода Мотобуксировщика Под капотом у нас спрятался реверс-редуктор для передвижения вперед и назад. Реверс на всех буксировщиках мы выводим на рулевую колонку. Можно переключить передачи, не вставая с саней. То есть переключатель находится в удобном месте. Протянули руку, переключили скорость. Выехали из снежного плена. И поехали в сторону движения. Также на на мотобуксировщике установлен USB порт для зарядки гаджетов. И так как этот мотобуксировщик с электрозапуском здесь стоит аккумулятор, аккумулятор 12 на 12. На буксировщике представлена подвеска, подпружиненные цельнорезиновые колеса. Данная подвеска хорошо подходит для езды по пересеченной местности, по болотистой поверхности. Ее, в отличие от катков, не забивает. Подшипник служит на данной подвеске дольше и она абсолютно ремонтно пригодна и легко обслуживаемая. То есть, открутив этот болт, можно вытащить колесо из гусеницы, поменять подшипник и одеть обратно. Посадка здесь сделана скользящая, то есть с прессом, молотком вам не придется работать.